Всем привет, с вами снова Макс Крепьев и сегодня у нас будет видео не по теме недвижимости. Мы все так же находимся в Дубае и решили посмотреть сколько же стоят здесь автомобили и насколько отличаются цены от России. Начинаем с Audi, дальше у нас здесь Toyota, и вообще мы находимся в автомобильной такой деревне. Посмотрим насколько отличается, что продается и какая на все это цена. Q8, трехлитровая, бензиновая, 55 TFSI. 340 лошадей, стоит 391 тысячу дирхам. По биржевому курсу в рублях это получается 7,820. Ну, как бы, я думаю, показывать особо, как внутри Audi выглядит, не стоит. Но, тем не менее, цены вы увидели. Чего это без... с доводчиком да. Олег, значит, здесь засмотрелся на нейтрон e tron маленькая в реале? Ну, реально. То есть, не знаю... Меньше опять, ну не меньше, но вот... Да меньше опять. Смысл нет. в том, что она стоит, я видел там 479 тысяч. 490 тысяч дирхам. 480. 480 мы умножаем на 20. 9600. Если вы любитель ауди, можете написать, сколько они стоят в России. А их, по-моему, не поставляют уже, да? их не поставляют, и что-то от 13. А вот скажи, пожалуйста, в машине мечты должны вот двери не закрываться с доводчиками? но она дороже, чем все вот эти, а там они есть Ты не ну это да другое. Это же новый. у нее еще двери пластиковые, кстати так, здесь у нас стоят еще Q7 мы как бы вот эти вот все не будем изучать, потому что мне они не нравятся то есть мы же снимаем обзор на мой вкус, да Q7 значит 387 тысяч дирхам, 7,740 получается и она у нас идет S-Line 340 лошадей также бензиновая. Ну, внутри выглядит вот так. Следующий пункт Toyota. Заходим, посмотрим, почем они. О, нифига, они собрали из лего 300-ку. Ну, здесь вот весь модельный ряд. Почем камрюха, Олег? 128 АЕД. 128 тысяч АЕД. Это 2 миллиона 400... 2 500. Это очень дешево. 3,5 камри, значит, у нас. Причем она еще идет с люком. Спорт Эдишн. Ну-ка, у нее хоть есть доводчики? Какие доводчики? Нету. Но 128 тысяч дирхам. Еще и с потолком вот таким. Мне кажется, прикольно. Но дизайн, конечно, такой. Тойота сильно отстает в этом плане. А Вы, кстати, знаете, да, вот этот обмен, как видят свои 3.5 владельцы Камри. Так, значит, Прадо. Черный Прадо. 177 тысяч дирхам, это 4 литра. Вот, в принципе, он стоит. И это получается у нас в районе 3,5 миллионов рублей. Где-то 3,600. Прикольно, да? И у него перфорированная кожа. Вот так вот он выглядит. На автомате, ну, вполне себе хороший такой автомобиль. Блин, сколько же стоит корова вот это? корова Значит, у нас начинается 73. Это вот полтора миллиона рублей. Вот вам корова. Выглядит вот так. На тряпке, на автомате. Все как положено. Это у нас фортюнер. Олег у нас присмотрелся, значит, к 300 крузаку. Ну, тебе, кстати, идет вполне себе. Стоит он 259. Ну, это в районе 5 200 миллионов рублей на сегодняшний день я к сожалению не могу вам сказать это цены от или нет ну как бы 259 900 ну, это 5 миллионов с небольшим за 300 крузак хоть посидеть в нем разочек вообще. но места как бы здесь много есть вот даже еще огнетушитель специальный вот эта штука я не знаю правда зачем делает Toyota. Не очень эстетично смотрятся вот эти вот кнопки. Все уже давно перешли на сенсоры. Ну, а так как бы есть люк. Знаете, кстати, почему я никогда себе не покупал крузака? Потому что вот у меня рост метр девяносто. И я вот когда сажусь назад, у меня коленки поджимаются вот так. Вот вы видите? То есть не очень удобный наклон и расположение самого пола. Именно вот в крузаке, что в двухсотом. Что в 300, что в рестайлинге. Ну и, конечно, он такой вялый его, болтает постоянно. Но как бы за... не ведро, ведро. за... За 5,5 миллионов. В России он стоит 12, чтобы ты знал. Еще вот у них фаркоп вот такие. Это вот у нас Битурбо. Битурбо. Значит, у нас с красным салоном. Сколько стоит на сегодняшний день? Битурбо стоит, ну, почти 6 миллионов. Вот, 292 900, то есть курс на сегодняшний биржевой там в районе 19-20, 6 миллионов. Новый 300-й Крузак. И вот еще есть Фортюнер. Их в России, в принципе, вообще практически нет. Но тачка такая прикольная. 162, ну в районе где-то 3 200-3 300. Достаточно прикольная тачка, очень простая. но Если, например, по пустыне ездить, их, кстати, в Дубае очень много, то можно на ней показать. О, а здесь нормальная магнитола стоит. Древняя, правда, но... Тем не менее, сиденье как у бабушки из 90-х, да? золотой строчкой такие. Да, забавно. Цены поражают. Я бы, вот, честно, наверное, если бы приезжал бы там на ПМЖ или для отдыха, купил бы себе вот такую, бросил бы ее здесь. И ездил на ней. Ну, хотя вот я понял, что для Дубая, наверное, все-таки лучше иметь какой-нибудь внедорожничек. Ну, такой повыше, чтобы был. Потому что мы в пустыне, как вы видели, да, там немножко бампер шовтый. А это значит, что у нас бэушечки. И вот стоит прадик по цене 165 тысяч дирхам. 3200. Вполне себе вот такой вот неплохой автомобиль. Ладно, двигаем дальше. В Дубае же еще много экзотических тачек. Поэтому пойдемте посмотрим, почем продают Ferrari. Ребят, на входе стоит вот такой вот болит Формулы 1 Red Bull. Есть Ferrari такая: Корвет, Ламба, Porsche. Огромное количество хороших автомобилей, действительно интересных. Но мы здесь не можем посмотреть прайсы. Цены обозначаются индивидуально: Range Rover, Rolls-Royce. Но, к сожалению, мы здесь не увидим с вами никакой цены. Мы здесь нашли человека, который нам сейчас здесь делает мини-экскурсию. И начнем мы именно отсюда. Как вас зовут? Меня Ула зовут. Подписывайтесь, ставьте лайки. Данный гоночный болид участвовал в заезде один раз всего лишь. У него пробег 300 километров. Стоимость этого болида 5 миллионов дирхам в долларах. Это примерно 1 миллион 400 долларов. Его недавно относительно привезли. Он еще месяц здесь не стоит. Но я не думаю, что он дольше простоит здесь. Потому что на абсолютно любые автомобили в Эмиратах есть спрос. Здесь еще машина Принцесс стояла Пойдемте, покажу. Вы берете машины отсюда и везете их в Казахстан. Там их продаете. Да. Ну, вот, точнее, нам дают запрос. Находим подходящий автомобиль и отправляем в Казахстан. Может, так, я понял. Так, в Казахстане больше берут. Майбах? Лексус. Все Тойоты абсолютно. Ну и Геленвагены. Но Роусон не пользуется способом. Изначально, когда он только появился на рынке, когда у официальных дилеров его еще не было, да и по сей день его еще нет, он стоил 230 тысяч долларов. 230 тысяч, но сейчас цена упала. Именно за этот, здесь они хотят 200 тысяч долларов за год. А если мы придем, нам еще дешевле дадут. Потому что мы здесь очень много машин покупаем. Вот это машина принца. Это машина принца. Это юбилейный выпуск, золотой юбилей. Вот, э, их выпущено 50 автомобилей, они идут в двух цветах. Вниз черный, верх серый. Uh -huh. Их выпущено 50. Из них три автомобиля находятся, ну, в королевской семьи, здесь назовем так. Одна у самого э, Шейха. Э, и его сына машина, вот он. У нее пробег около тысячи, Практически неезженная машина. Поставили сюда продавать. А чем она отличается-то? Только цветом как -то и все? Вы мы не заберем ее. Она стоит сумасшедших денег, да? Такая Неоправданно 720 тысяч долларов она стоит. И, это, по сути, нет. это обычный гелик. Ну, чуть-чуть да. там. С ну, для какими... коллекционеров он, он, он очень хороший. Коллекционеры ценят. То, давайте а, больше давайте больше. обойдем ее. Обойдем ее, посмотрим, что в ней такого. Я полагаю, что она бронированная, как минимум. Нет. Да нет, она нет. обычная. Здесь, кстати, в Эмиратах. шейх сам ездит за рулем, заходит сам в торговые центры, когда люди его встречаются и аплодируют. У него нет никакой охраны, ни сопровождения, ничего. Никаких бронированных автомобилей, абсолютно. Дубай считается одним из самых безопасных городов мира, мире. Практически, где нет преступности. Ну, короче, гелик и гелик. Здесь мы посмотрели, как вам сказали, здесь еще два этажа сверху тоже запаковано тачками. и. Вы не можете туда их попасть, потому что там стоят тачки 2023 -го модельного года. Вот там. А здесь они уже есть. Диллион. Значит, следующий салон. Самые народные автомобили. Kia. Очень интересно, сколько это все будет стоить. Машины хорошие. Спора нет. Как жоповоз. Идеальный вариант. Напичканы всем всем всем. Короче, я Kia, Hyundai люблю. Пойдемте смотреть, что почем. Шоурумчик немножко пустоватый. Посмотрим, почем у нас продается Соренто. 110 тысяч дирхам. То есть на сегодняшний день это 2 миллиона 200. 000. Вот такую вот тачку. Здесь у нас тряпка. Блин, тут тоже что ли вот эта штука? Как и Тойота. Они, видимо, скинулись вместе и сделали. Ну, вот эта машина хорошая. Два с половиной литра. Ну, 110 тысяч дирхам. Кажется, хорошая цена. Два двести. А этот у нас, значит, идет на коже или на тряпке? Тоже на тряпке. нет, на коже. На коже. Выглядит, как будто бы чуть-чуть получше. Стоит на сегодняшний день 131. То есть, ну, это два шестьсот. Вот такие вот цены. Я так понимаю, у них здесь фишка с вот этими вот баллонами огнетушительными. В каждой машине они обязательно висят. Слушайте, на ну 2 600 за абсолютно новую тачку. Причем как бы кроссовер. Пойдемте ради интереса посмотрим, сколько стоит К5. Я думаю, что она будет достаточно дешевой. 84 тысячи дирхам. То есть это миллион семьсот где-то. Вот есть. еще есть «Карнивал». «Карнивал» на сегодняшний день достаточно популярная машина в России. Стоит она 2 600. Вот здесь. 132 тысячи. Но она, конечно, очень крутая. Я хотел купить ее на агентство. Потому что здесь очень удобно ездить. Тебя просто там забрали. Сел. Подстаканники. В общем, все, что нужно есть. Все очень удобно. Ну, а здесь как бы все очень просто, но тем не менее, хорошо. Здесь будет BMW и будет еще Rolls-Royce. Также тут еще есть мини, но мини нам особо не интересно Это значит, что у нас M8 Competition. Mm -hmm. А цена 560 AED. Ну, примерно 11200 на сегодняшний день. Mm -hmm. Так, здесь значит, у нас Это машина без ценника. Самый наверное народный автомобиль X5 M50i. 404 тысячи дирхам. То есть это ну, 8 миллионов рублей стоит. Сразу тонировал этот. Вот такой. Ну и здесь, значит, у нас Rolls-Royce. Rolls-Royce наверняка будет без цен Как в принципе и в предыдущем салоне. Ничего мы увидеть не можем. Этот вот вообще проданный стоит И этот тоже проданный Здесь непонятно. Но хочу сказать, что автослон BMW, конечно, представлен. Ну так цены особо нигде нет. Но вот можем ради интереса пройти посмотреть, почем троечки у них продаются. Они как бы здесь представлены. Но не факт, что мы где-то здесь увидим с вами цены. Здесь цены нет. Здесь цены нет. Здесь цены тоже нет. Здесь цены тоже нет. И там цены нет Короче, ни не на одной машине нет цены Ну и напоследок есть магазин First Motors В котором также, к сожалению, нет никаких цены Показывать вам просто Ferrari Lamborghini не интересно Но я думаю, что исходя из этого видео Вы поняли, какие цены на сегодняшний день На обычные машины в Дубае И, может быть, на лакшери сегмент И можете сравнить их с ценами, которые в ваших городах На те автомобили, которые вам нравятся такой был небольшой импровизированный видос, надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и всем рассказывайте об этом канале. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока!